Сегодня в выпуске — австралийские ученые создали двумерный идеальный транзистор, а исследователи НАСА предложили размещать лунные базы в лавовых трубках. Всем вечного здравия! С вами Александр Ветер, Правильная Правда, новости науки и технологий. Исследователи из Королевского технологического университета Мельбурна совершили открытие, которое, по словам некоторых экспертов, случается раз в десятилетие и может изменить существующую химию на корню. Команда ученых разработала двумерный материал, который не существует в естественной природе, но зато может использоваться для эффективной передачи энергии. Создание двумерных материалов толщиной всего в несколько атомов до сих пор не имело прецедентов во всем мире. Вы, наверное, сразу зададитесь вопросом, почему работа по созданию двумерных материалов уникальна, когда ученым уже давно удалось получить вполне себе плоский графен. Поясняем. Графен — естественный слой, который легко извлечь из графита именно по причинам того, что природа сама заботливо уложила атомы в удобную плоскую форму. В данном же случае речь идет о материалах, которые не существуют в двумерной форме даже в составе более сложных систем. Когда вы пишете карандашом, графит оставляет очень тонкие хлопья, называемые графеном, которые легко извлекаются, потому что они являются естественными слоистыми структурами, поясняют ученые. Но что произойдет, если эти материалы не существуют в природе? На границах раздела фаз у давно известных и хорошо изученных веществ, появляются неожиданные свойства. На поверхности кристаллов, например, самопроизвольно образуются сложный кислород, содержащие ионы в кристаллических решетках. Их свойства разительно отличаются от свойств подлежащих трехмерных областей кристалла. Получение наноразмерных материалов с такими свойствами — сложная задача. Иногда верхний слой снимают с поверхности макрокристаллов, иногда используют мелкодисперсные порошки с большой площадью поверхности. Профессор Курошка лантарза Заде, Торбен Данеки и их коллеги из университетов Австралии и США, Предлагают получать тонкие несколько атомов толщиной пленки, растворяя нужные вещества в эфтектиках, растворах металлов в жидких при комнатной температуре. Пленка оксида растворенного металла сама собой образуется на поверхности эфтектики. И снять ее можно, прокатив жидкость по гладкой поверхности. Жидкость стекает, а оксидный слой остается на поверхности. Таким образом, ученые получили тонкие толщиной всего в два атома слои оксидов гафния, гадолиния и алюминия, растворив металл в эфтектике на основе галя. Они говорят, что это очень простая процедура. Похоже на спенивание молока при приготовлении капучино. Чтобы провести процесс, не обязательно иметь какую-то техническую экспертизу. Теоретически каждый сможет его повторить. Важность технологии в том, что она может быть применена к третьей в периодической таблице. Многие очищенные оксидные пленки атомарной толщины представляют собой полупроводниковые или диэлектрические материалы. Открытие можно применить к основам современной химической промышленности, изменив таким образом способы производства всех химических продуктов, включая лекарства, удобрения и пластмассы. Новый материал также может сыграть очень важную роль в создании электроприборов нового поколения. По мнению исследователей, он представляет собой основу для идеального транзистора. Ослоившиеся оксидные пленки можно использовать в качестве транзисторных компонентов в электронике, позволив им быстрее проводить сигнал и одновременно снизив общие затраты энергии. Также оксидные слои уже используются для создания сенсорных экранов, так что ультратонкие материалы смогут повысить их чувствительность. Так что в будущем, если подобная технология найдет свое применение в промышленности, нас ожидает резкое увеличение энергоэффективности приборов. Подобные технологии ранее попросту не были доступны. Конечно, при всей перспективности нового исследования на практике может пройти еще очень много времени перед тем, как это открытие послужит реальной практической позе и будет использовано в бытовых приборах. Разумеется, ему предстоит пройти ряд серьезных проверок и испытаний. Они. Пускай такие открытия случаются раз в 10 лет, они всегда требуют подробного анализа и труда множества ученых, чтобы наконец поступить на службу человеку. Идеальный плоский материал, почти как мои шутки, хотя я и не шучу в выпусках, смущает только что это двумерный материал в нашем трехмерном мире. Понятно, что в данном контексте речь идет о толщине в 1,2 атома, но все равно двумерный материал подразумевает, что у него нет толщины как таковой. Очередная сенсация от австралийских ученых. Ну и очередная порция занудства от меня. Хотя, если все заявленные свойства материала реальны, то к разработчикам уже должны выстраиваться очереди из Google, самсунгов, масков, судорожно сжимая в вспотевших руках миллиарды долларов. Но по факту сколько уже эти суперанонсы гремят? Один супер супераккумулятор забрел, второй супертранзистор, третий супер конденсатор. Последние лет двадцать такая движуха, но все благополучно рассасывается с горизонта, как дым без огня. А между тем у нас уже производят компактные самогонные аппараты, электросчетчики, крутящиеся в обратном направлении, и множество других полезнейших, а главное, реальных вещей. Как мы знаем, у Луны нет плотной атмосферы и магнитного поля. К тому же, в отличие от Земли, наш спутник не отличается гостеприимством в плане климатических и температурных условий. Тем не менее, ученые отыскали место, в котором будущие лунные поселенцы могли бы чувствовать себя в безопасности. Астрономы обнаружили лавовые трубки каналы, оставшиеся после извержения вулкана, которые могут послужить убежищем для будущих космонавтов. Это открытие очень важно для астрономов, так как до сих пор никто не задерживался на поверхности Луны более трех суток. Как мы знаем, у спутника нет плотной атмосферы и магнитного поля, который служит щитом для нашей планеты, а также, в отличие от Земли, на Луне достаточно низкая температура. В таких условиях космонавты не смогут находиться там долгое время, поэтому ученые не раз предлагали использовать планетарный рельеф для укрытия. Но до этого исследователям не удавалось найти подходящие пещеры или низины для реализации своей задумки. Теперь же ученые подтвердили, что на Луне существуют огромные лавовые трубки. Эти каналы образуются, когда поток лавы, текущий со склона вулкана, начинает неравномерно остывать. Верхние слои лавы охлаждаются быстрее из-за контакта с внешней средой, формируя твердую корку, в то время как ближе к центру трубки поток лавы остается пластичным. По мере дальнейшего остывания толщина корки увеличивается, а горячая лава в итоге вытекает из сердцевины, оставляя за собой пещеры. Обнаруженные лавовые трубки могут быть не только временным убежищем от метеоритов или резких перепадов температур, но и стать местом для возведения будущего лунного города. Ученые давно предполагали, что на Луне существуют лавовые трубки, однако детально изучить одну из них удалось впервые. Внимание астрономов привлекла темная впадина, которая предположительно являлась входом в пещеру. Раскрыть тайну тоннелей удалось благодаря совместным усилиям НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований. Они тщательно изучили огромное количество данных, полученных о данном регионе лунной поверхности, и пришли к единственным верному выводу — пещеры действительно существуют. Исследование по большей части основывалось на данных, полученных с японского космического аппарата Кагуэ, который был запущен на орбиту Луны в 2007 году и завершил работу 10 июня 2009 года. При помощи мощного радара Lunar Radar Sounder аппарат тщательно прощупывал поверхность спутника. Именно так и удалось найти входы в пещеры. Прибор исследовал скорость отражения радиосигналов от разных точек у входа в трубку и выявил характерный рисунок эха. В нескольких местах его мощность резко уменьшалась, но за затем Стабильно росла. Также авторы работы использовали данные о гравитационном поле спутника Земли, полученной миссией Grail The Gravity Recovery Interior Laboratory. В итоге выяснилось, что на Луне имеется пещера протяженностью около 50 километров и высотой более 75 метров. По мнению ученых, она образовалась 3,5 миллиарда лет назад в результате вулканической активности. Трубка находится под комплексом лавовых куполов, называемых холмами Мариуса. Ученые считают, что результаты их работы имеют важные последствия для исследования, Луны и поиска внеземной жизни на Марсе. Лавовые трубки — это среда, защищенная от космического излучения и потока микрометеоритов. Они также способны в будущем обеспечить безопасные места обитания для человеческих колоний. Возможно, их размеры подойдут даже для довольно значительных населенных пунктов. В такую пещеру теоретически можно поместить в 4 города Филадельфия, штат Пенсильвания, чья площадь составляет 367 квадратных километров. Некоторые ученые предполагают, что лавовые трубки могут быть источником ресурсов, в частности, водного льда. Но не мечтали. Пещера, в которой можно разместить не просто базу, но целый город, защищенный от метеоритов, космического излучения, мизулиной, хотя относительно последний не уверен, особенно вспоминая незнайку на Луне. Тем не менее, в такой пещере наверняка будут стабильные температурные условия: минус 150 градусов по Цельсию, отличное место для хранения гелия 3. А потом может будет закачать туда воздух, законопатии все щели, установить шлюзы, ну, чем не лунный домик. Цивилизация на Земле начиналась с пещерных людей. Космическая цивилизация начнется с пещерных космонавтов. Цикл замкнулся, все правильно. Дело осталось за малым – долететь и сесть. Голливуд, вся надежда только на тебя. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Ветер, Правильная Правда, Новости науки и технологий. Не забывайте ставить Люба данному синематографу, подписываться на канал, делиться видео с друзьями и отжимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также обязательно добавляйте друзей, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Увидимся в будущем!